Всем привет! Меня зовут Булат Садыков, город Рудный, Казахстан. И хочу с вами поделиться тем, что я буквально недавно приобрел, совсем недавно закончился курс профессии риэлтор и бизнес от Дарьи Герлейн и Антона Дробота. Скажу Начну с предисловия, да, как я туда попал. Ну, сам, дело в том, что я не являюсь вообще, никаким образом до этого не был связан с недвижимостью. Я ничего не продавал, ничего не покупал, то есть опыта не было. Но в последнее время я увидел, ну, то есть то, что ну, многие люди и отмечают, что именно недвижимость, да, что именно недвижимость, она всегда, то есть это как бы такая твердая валюта. И на нее всегда есть спрос, и люди, кто там крутятся, да, не зарабатывают, ну, хорошие деньги. И я на это обращал внимание, то есть я смотрел какую-то информацию, и когда я увидел а, буквально случайно а, в Ютубе трансляцию, да, что была трансляция как раз вели Дарья и Антон, я туда зашел, ну, как можно сказать, случайно, да, не случайно, потому что был запрос и я попал на этот, на этот открытый вебинар я прослушал мне то есть, понравилось то что, о чем говорили ребята во-первых я увидел профессионализм вот, от ребят то есть я увидел что они очень много ну, пользы давали они очень много отдавали на вот на этом вебинаре то есть была была с их стороны открытость знаете такая вот добродушность, желание отдать, отдать пользы, да, больше пользы. Действительно, видно было, что они помогают от чистого сердца. То есть я это мне, то есть сразу откликнулась, я пошел на этот курс, вот с первого вебинара такого открытого. И потом началось самое интересное. Первая с первых, с первых недель, да, то есть я ну, был в процессе, а второй неделе, на второй неделе пошел маркетинг. То есть это вот как раз-таки технические моменты, а, вот, реклама, да, всё, настройка, все эти дела. И для меня это был камень преткновения, потому что ну, я, имел, я имею опыт ну, других бизнесов, да, и то есть я никогда не подходил к технической части. Ну, то есть я считал, что техническая часть – это не для меня. Техническая сторона – это очень сложно, и это ну, я обходил это вот всегда стороной. И тут, когда пришел момент, когда нужно было создавать рекламу, да, то есть ну, делать всё, всё, все сопутствующие, и для, во мне сразу меня начал одолевать этот страх. Да, вот это глубокое убеждение, что тех, технические моменты – это не мое. То есть я с этим боролся, но то есть, э, я пошел на обратную связь. То есть в курс, то есть там были несколько, как можно было проходить, несколько вариантов, как проходить, да, я пошел на обратную связь. Что, ну, я считаю, ну, как было обговорено на вебинаре, да, что для новичков обязательно с обратной связью. И вот на обратной связи Антон сказал, что ничего сложного нет, то есть он сказал так убедительно, сказал так легко и просто, что просто начните, на самом деле ничего сложного нет. Он показал, что просто нажимайте на кнопки. Там все сделано. Вам, вам нужно просто повторить. Я когда на... зашел, когда начал это делать, я буквально, когда внутри, то есть я не подходил, я не видел, что внутри, да, я не раскрывал, да? И когда я вот, ну, раз, когда услышал Антона, я начал раскрывать и увидел изнутри, тогда действительно я увидел, что внутри на самом деле все просто. Все разложено по полочкам и нужно только повторить. Я, стал, я повторил эти действия, я настроил э, и запустилось, да, вот, и пошла реклама. Настроил сайт и запустили рекламу. А, по продажам, да, по тому именно, как взаимодействовать, да, с потенциальными клиентами, как дальше э, вести в сделки, да, это вот, э, об этом всем говорила, говорит Дарья на курсе то есть тоже готовые готовые скрипты то есть готовые действия да то есть все тоже отработано и годами то есть годами все то что вот практически с практического опыта и выдано вот самые это работающие скрипты и на те возражения каким образом надо отвечать я это все начал применять это действительно работает работает очень там еще очень глубокий курс. Мне, мне понравилось очень много моментов. Но я такие отмечу, да, что там ну, шкала тонов, да, а как вот ну, в процессе первого звонка, или вот уже распознать, насколько ты ну, располагает тебе этот клиент. Да. Хочешь ли ты с ним взаимодействовать, как и что и дальше, как может происходить та ситуация? А вот это очень момент понравился. Продажи вообще раскрыты от и до на высшем уровне. Мне это очень сильно понравилось. Я приобрел большой-большой опыт людей, которые ну, своим проб, своими пробами и ошибками да, приобрели этот опыт, и они передают его людям, да, чтобы люди могли этим уже пользоваться, не совершая своих ошибок. По маркетингу, по маркетингу это я тоже считаю, Антон сделал то, что в принципе многие говорят но немногие делают да то есть он получается то есть упростил упростил до такого момента что в принципе человеку который вообще не владеет да там, техническими моментами да там или плохо владеет компьютером да или не понимает что такое сайт там или как запуск рекламы и то есть он меня убрал в это убеждение он убрал у меня этот страх, что я не технический, да, технический момент для меня сложность. Я приобрел уверенность а, благодаря этому. То есть я сейчас не боюсь а, что-то делать в этом направлении, настраивать. То есть, потому что на самом деле ну, Антон сделал это очень доступно, легко, просто. Можно, нужно просто повторять. В целом я хочу сказать, какие результаты. А, то есть буквально недавно курс закончился пару недель назад, за это время я сейчас веду две сделки, то есть, ну, все будет хорошо, они в ближайшее время закроются, я заработаю свои первые деньги, и между тем приходят заявки, уже настроен, настроен такой поток, что заявки приходят, и отличается не тем, что это люди целевые, то есть люди, которые с запросом именно купить, и... Мне это очень сильно нравится, потому что не надо уже да там что-то говорить, убеждать. Люди уже пришли, и им просто нужно дать варианты и провести их сделки. В курсе все это есть. И хотел бы резюмировать да, ребятам, возможно, тем, кто сомневается, или пока в раздумии, или тем, как я, просто новички, вообще да, подойдет или нет. Я считаю, что на своем примере, я абсолютный новичок в сфере недвижимости. Я пришел, и я повторяю то, что дается в курсе, и у меня получается. Получается, и это как и для новичков, для тех, кто уже в недвижимости, кому надо увеличиваться, масштабироваться. Да, эти знания – это просто кладезь и находка для тех, кто в недвижимости. Я хочу отдельно поблагодарить ребят, Дарью и Антона, и всю команду Дарья Антоновна, службу поддержки, службу заботы, ну, создано на высшем уровне. Ребята со службы заботы, очень внимательны ко всем участникам курса, да, то есть особенно вот на обратной связи, они отвечают, они сопровождают, и в любое время дня и ночи они на пом приходят на помощь, помогают. Это, ну, это очень круто, это, это очень сильно помогает и мотивирует действию. Еще раз огромное спасибо ребятам, хочу поблагодарить, благодаря им я приобрел, я вот считаю, сейчас я приобрел свое дело, и я хочу в этом развиваться, и вижу огромную перспективу. Всех благодарю, всем всего доброго.